Как вы можете заключить договор, если нет решения общего собрания? Поэтому, если вы подписываете такой договор, вы действуете в обход закона, вы действуете неразумно, вы действуете недобросовестно, и вы будете краснеть, бледнеть, бледня бледнёй и будете стоять вот так бледня-бледней перед судьей? Вам это надо? Просто с этим не встречался никогда. А у вас... В опыте есть, чтобы его реально подписывали вот таким образом и имел законную силу? Нет, такого я не встречал ни разу. Нет на них кнопки пипата. Вот была бы кнопка пипата, знаете, пришел, бац, и сразу все стало хорошо, сразу все стало здорово, и всем сразу все понравилось. Но, к сожалению, такой кнопки на наших с вами компьютерах нет. Мы вправе с вами бить тревогу. и следует провести расследование. Кто это сделал? Многочисленные мошенники из управляющих, ресурсоснабжающих организаций, они... Стараются нас обмануть действует в обход закона Раз и присоседился А почему я за тебя должен платить От него ведь можно еще и заразиться Этой дурью Что нам подсовывают? А нам подсовывают. Фуфло Ну и где они А их нет Связи между этими документами нет Исполнение это решение где И что вы потом будете в суде Рассказывать Вы когда подписывали Вы куда смотрели Акцептировать Либо Акцепт На иных условиях Отказ от акцепта. Очень важная статья. Я заключу с вами договор при условии и вот это будет считаться разумным, добросовестным и пытается обмануть нас любыми способами. Сразу получить и все. Причем это получить на халявку без денег, без услуг и без работ. А документов-то нет. Важнейшая часть. Нет договора, нет разговора. Но ее следует забыть. Выбрасываем в помойку это мусор А следует пользоваться нормами права К более сложным вопросам перейдем Вы же не знаете норму процессуального права Вы сами самостоятельно исследуете Запоминаем это Какой закон должен быть применен Многочисленные факты нарушения закона Пришли непонятно кто, ворвались в квартиру Когда вы с этим вопросом разберетесь, тогда и приходите Будут документы, приходите, будем разговаривать Пока их нет, никого допускать нельзя